Получить кредит онлайн можно за считанные минуты и не выходя из дома. Однако при этом потенциальному заемщику необходимо сообщить МФО сведения о себе, необходимые для оценки его кредитоспособности. Как правило, это паспортные данные, ИНН, информация о доходах и прочее. При этом передача данных происходит в электронном виде через интернет. Насколько это безопасно? Мы обратились к людям на улице с просьбой озвучить, что именно их беспокоит при необходимости передачи личных данных через интернет. Не опасно ли передавать мои данные через сайт? Их мошенники могут перехватить? Есть ли опасность того, что мне потом будут приходить рассылки рекламы либо спама? Мы обратились к эксперту для того, чтобы он прокомментировал эти опасения. Компании уделяют много внимания и усилению безопасности в интернете, внедряют новые технологии, инструменты защиты данных, а мошенники ищут новые пути обойти эту защиту. Если речь идет о выманивании личных данных, чаще всего мошенники перебегают к фишингу, то есть используют сайты-двойники. Например, человеку присылают на e-mail письмо будто бы от банка или другого учреждения, в котором он обслуживается с сообщением о проблеме с его счетом. Пользователю предлагается перейти по ссылке и решить проблему. Ссылка приводит на фальшивый сайт, где пользователь вводит свои логины и пароль, тем самым сообщая их мошенникам. Чтобы не стать жертвой такой махинации, внимательно изучайте письма, связанные с финансовыми вопросами. И не спешите переходить по каким-либо ссылкам. Лучше зайдите на официальный сайт нужной компании и уже там открывайте свой личный кабинет. А для большей надежности просто позвоните вашу компанию и выясните суть проблемы. Если она, конечно, существует. Также вполне вероятно, что имейл, который вы предоставляете, оформляя онлайн-кредит, будет потом приходить рассылка с новостями и предложениями. Однако любая уважающая себя компания предложит клиенту возможность отказаться от рассылки. А как технически вы защищаете операции с передачей данных через интернет? Каждая компания заинтересована в том, чтобы информация, которую отправляют клиенты, не попала в руки мошенников. Мы используем надежные алгоритмы защиты каналов передачи данных. Это комплекс мер, и некоторые из них можно увидеть прямо на сайте. Зайдя на сайт, обратите внимание, как выглядит адресная строка. У защищенных веб-ресурсов она оформлена в виде так называемого грин-бара, подсвечивается зеленым цветом, обозначена замком и имеет соединение HTTPS. Этот протокол поддерживает шифрование передаваемых данных и позволяет предотвратить перехват информации. Пример можно увидеть в адресной строке нашего сайта. Также вы можете проверить наличие у компании документов, подтверждающих безопасность. Например, у нас есть сертификат PCI DSS. Это стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный международными платежными системами Visa, MasterCard и American Express. По сути, это список требований по мерам защиты данных клиентов. Ежегодно мы проходим сертификацию международных аудиторских компаний для подтверждения соответствия требований данного сертификата. Скан сертификата находится в общем доступе на нашем сайте в разделе «Сертификаты». Еще один важный момент. Не стоит заходить на сайты, по которым ваш браузер дает предупреждение об опасности. Это касается ресурсов любой тематики. Кроме перечисленных моментов, есть множество невидимых со стороны, но очень важных мер, которые предпринимает компания, чтобы защитить операции пользователей. Например, мы регулярно проводим тест на преодоление средств защиты корпоративной сети. А с юридической стороны вопроса мы соблюдаем все положения, отмеченные в законе Украины о защите персональных данных. А если мошенник хочет отправить чужие данные для получения кредита? В повседневной жизни люди часто дают доступ своим документам третьим лицам. Например, когда оставляют где-то копии своего паспорта. Это несет потенциальную угрозу использования таких личных данных. Поэтому в отдельных случаях мы просим клиента предоставить его фотографию, на которой он держит в руках паспорт и кодовую фразу, полученную от консультанта из нашей службы поддержки. А потому будьте бдительны, внимательно относитесь к вопросам, связанным с финансами. И тогда вы просто не оставите мошенникам ни малейшего шанса.